Время течет вне зависимости от того, смотришь на часы или не смотришь. Да? Еще что изменилось? То есть это состояние не должно вызывать у вас диктей радости, то есть раньше эмоции да, были какие-то, ну, то есть это как элемент новизненного, а это не новизна. На самом деле здесь новизны нет, не новизна это огонь, а это не Ощущение как дома. А? Как Дуа, дома, то есть дома. неуверенность, что самое главное. Да, вот, да, смотрите, состояние воды и погруженность в силу инерции дают удивительное состояние безопасности. Очень важно. В Земле такого не было, тем более в огне такого не было. Там просто не было. Какая безопасность? Нет, нет такого слова ни А здесь есть состояние безопасности. Защищенность удовлетворение. Защищенность удовлетворения. Да, нет. Я ярких... сказала даже отреченность безразличия. Да. То есть просто картинки меняются, что-то. Ну. Но ты не ждешь от этих картинок ничего. опасности, потому что да. ты не один мимо этих картинок да. проплываешь. Да. Ва там таких много, а все же идиотами быть не могут, правда? Ну один три никак не все. Если все выбирают этот маршрут, значит наверняка он безопасный. То, о чем я вам говорила. В состоянии воды позволит выбрать вам самое безопасное движение к результату. Самое безопасное, Никто не приводит эффективное, неинтересное, и там ни еще какое-нибудь только безопасное. Можно да. Вопрос, просто меня просто смущает этот момент, что это всегда самое безопасное движение, потому что часто Толпа, которая куда-то бежит или двигается, это самое как бы, мне кажется, опасное. Напрасно, напрасно, вы так думаете, нет, толпа, которая бежит, она, она того, бежит. кто находится у нее на пути. А если быть толпой, то это самое безопасное состояние. Когда толпы. Да, да, совершенно верно. Почему всегда, когда обоз идет, например, да, переселенцы, идут, обоз идет вот в стародавние времена. В центр толпу сажали самое ценное, женщины и детей. Потому что это, это действительно самое безопасное место. Куда они денутся из этого потока? Посадили, все идет. И вот это вот состояние, да, можно сохранить себя, не сопротивляясь толпе, а внедряясь в самую сердцевинку, и позволить толпе себя нести, что называется, ноги поджал и поехали. Вот это состояние, да. но цена вопроса проста. Не надо показывать свою индивидуальность, не надо направлять толпу, находясь в ее середине. Направлять толпу можно, находясь сверху, но находясь в толпе направлять ее нельзя, замкнуть. Самое главное, чтобы уловили вот этот вот момент. Когда встраиваешься в этот поток, двинуться из него уже невозможно. Надо ждать либо ответвления, либо когда этот поток остановится, либо когда он замерзнет. Либо управлять... Управлять не можно только сверху. Еще раз говорю, изнутри состоянии воды управлять водой невозможно. Будучи растворенной каплей в общей воде, вода водой не управляет. Водой управляет огонь, водой управляет ветер, водой управляет земля, но не сама вода. Еще раз в этом состоянии только попробуйте чем-нибудь управлять, и вас не будет. В этом состоянии можно только соглашаться и использовать общую силу для движения. Вот тот, кто умеет это делать, включать это состояние по воле по своей, всегда будет более успешен, чем тот, кто идет наперекор. Никто не говорит, что в этом состоянии вы должны остаться на веке вечно, вы должны просто уметь включать это состояние, когда-нибудь оно спасет вам жизнь. Когда-нибудь оно приведет вас к результату быстрее, чем вы даже ожидали. это использование общей эмоциональной силы, которую вам в жизнь никогда не собрать эту эмоцию, одномоментно на свое собственное желание. Нет у вас такого ресурса. Вы должны иметь, например, персональный эгрегор, уровня там, я не знаю, Мадонны, Алла Пугачев, чтобы одномоментно подтянуть к себе такое количество энергии, какое можно подтянуть, погрузившись в состояние воды. Помните, что вода ⁇ это хаос. Хаос ⁇ это сила, бесформенная сила созидания. Любое творение, почитайте миф, начинается всегда. Хаосе. Сначала был хаос, не было ничего, да, дух летал над бездной и так далее. И только потом мысль появляется, начинается какая-то структуризация. Мысль это порядок, вода это хаос. Если бы не было хаоса, не было бы предмета делания. Так что в любом случае это материал, и материал мощнейший. Если вы сумеете договориться с водой, вас ждет великое будущее. Да, к к сведению, любое колдовство всегда строится на этой стихии, всегда. Магия на всех четырех, а вот колдовство на воде, всегда. Особое внимание уделите вашему состоянию. Состоянию, если оно будет похоже на то состояние, которое вы пережили в начале нашего занятия, и это состояние было связано с каким-нибудь каким элементом с раздражением. Помните, чистимся, чистимся и чистимся. Если находитесь в состоянии воды и вы понимаете, что вы не можете больше в нем находиться, вы конечно можете выйти, но лучше сначала почиститься. а вдруг сможете еще немножко. Опять же, где астрал, и где вода все одно и то же, всё одно и то же, вычищая воду, вычищаете астрал и э, в большем объеме. потому что сколько ты сможешь принять воды в свой собственный астрал, столько будущего у тебя и будет, столько времени тебе и будет обеспечивать в дальнейшем. Чистка, чистка, еще раз чистка, как только чувствуете раздражение на общую массу, как только раздраж, чувствуете раздражение на толпу, сразу чистка, как только чувствуете раздражение на не знаю, Петросяна, сразу чистка, то есть то, что вызывает массовая радость у всех, а у вас нет. Это проблема, которую вы должны будете решить. Да, да. Которую вы должны будете решить. На воздухе вы уже себе можете позволить из Петросяна ненавидеть. Но на воде вы должны научиться его любить. Должны. Так что испытание Петросяна. Всё, все, всем Спасибо.